Здорово! Ну... Как ты? Сегодня мы с тобой обсудим все то, что происходило за последнюю неделю на Барвихе РП, как это все сказалось на нашем с тобой пути, как сейчас обстоят все наши с тобой дела и какие у нас планы на будущее. Также мы с тобой обсудим тот масштабный слет топовых бизнесов, который происходил буквально в это воскресенье, как все это было, кто словил данные бизнеса, ну а самое главное, за какие суммы ушли эти бизнесы. Обо всем об этом мы с тобой поговорим в сегодняшнем видеоролике. Ну а перед началом данного видео я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя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 ограничено удачи в принципе как я и говорил себе ранее за последнюю неделю нам на Барви рп да в принципе и на всех остальных не менее известных РП проектах нам приходилось сталкиваться с такими проблемами как ddos атаки кибератаки от злоумышленников на все наши с тобой любимые сервера из-за чего мы попросту не могли с тобой адекватно и спокойно поиграть В связи с чем я и был вынужден приостановить ненадолго свою рубрику путь бомжа также это еще было связано и с войнами семей за зоны которая проходила у нас сейчас на сервере у нас проходили капты которые Которые всячески отнимали у меня огромное количество ресурсов в плане денег а также и времени но благо наконец-таки все это закончилось семья исаевы сквад наконец-таки захватили все зоны или как это еще попросту говорят забрали сотку с чем я конечно же их и поздравляю стоит отдать должное ребята на самом деле огромные молодцы ведь как говорится никогда недооценивая своего оппонента и также его стоит уважать ведь наша семья была не так давно создана на 08 сервере в ней было не так много людей ну а самое главное у нас был создан абсолютно новый, довольно небольшой кап-состав, у которого просто-напросто не было особо времени на приспособление ко всему этому делу. И тут тоже стоит отдать должное нашему кап-составу. Я хочу сказать огромное спасибо этим ребятам, которые старались на протяжении всего этого времени, захватывали для нас все больше и больше новых зон, как-то старались бороться с семьей Исаевых и при этом умудрились нас вывести в топ-2 семью по захвату зон на данном сервере. Ребята в любом случае огромные молодцы, за что им также стоит сказать спасибо я к сожалению во всем этом деле не участвовал просто-напросто у меня на это как я уже тебе говорил нет времени да и в принципе желания. если я хочу пострелять я иду заниматься этим делом на пк в какой-нибудь шутер на классические привычной для меня клавиатуре и мышки телефон для меня это немного другое и я не совсем понимаю стрельбу конкретно на телефонах также в нашей семье уже больше тысячи человек это тоже знаменательное для нас событие. за такой короткий период времени набрать такое количество людей в нашу семью за это я думаю тоже стоит сказать о Отдельное спасибо всем нашим заместителям да и в принципе огромное спасибо каждому участнику нашей семьи который хоть какой-то ценный вклад пытается в нее внести В связи со всем этим как и обещал будет обязательно проходить розыгрыш на какую-нибудь крутую тачку которую я наверное уже завтра приобрету за тюни и проведу данный розыгрыш среди всех участников нашей семьи если ты уже давно хотел вступить в нашу семью но до сих пор почему-то этого не сделал то ты можешь перейти по ссылочке в описании этого видео в группу нашей семьи в вк вступить там в беседу семьи и в принципе любой из участников свое свободное время тебя сможет с легкостью принять ну а что касается конкретно заработка за прошедшую неделю как я тебе уже сказал ранее у меня к сожалению сейчас просто-напросто нет столько времени как это было раньше для дикого фарма но зато меня сейчас неплохо в этом выручает мой бизнес который я не так давно приобрел, а конкретно его пассивный доход до нового года осталось буквально пара недель и скопилось огромное количество важных дел как касаемо семьи также касаемо основной работы помимо ютуба да и в принципе на самом YouTube тоже очень много дел планов у меня на будущее. Да и в принципе в целом я сейчас наблюдаю небольшие просадки как на самом проекте, так и на самом YouTube у всех в целом. И я думаю, все это дело связано конкретно с тем, что ближется конец года и сейчас у всех огромное количество дел. У многих контрольные, у многих экзамены, у многих заканчивается объем работы в данном году. И все эти дела необходимо приводить в порядок как можно скорее. Я думаю, еще буквально одна-две недели мы с тобой вернемся в наш уже привычный ритм. впереди у нас с тобой Новый год, новогодние праздники, каникулы у многих людей я думаю в связи с этим разработчики готовят для нас с тобой крайне что-то интересное И я постараюсь держать тебя в курсе всех интереснейших новостей связанных с проектом ну а также как я тебе уже сказал ранее в эти выходные конкретно в воскресенье вечером у нас с тобой проходил долгожданный слет топовых бизнесов на 08 сервере таких как покраска и казино честно говоря я крайне был удивлен этому слету и конкретно крайне был удивлен тем суммам за которые забрали данные бизнеса ведь ту же покрасочную забрали всего-навсего за 92 миллиона рублей. И с одной стороны можно сказать, что это вполне себе далеко не маленькая сумма, вполне себе адекватная сумма, по которой, в принципе, должны стоить данные топовые бизнесы. Но я хочу тебе сказать так, когда встает вопрос продажи или покупки конкретного игрока подобного бизнеса, особенно на старых серверах, владельцы данных бизнесов выдвигают суммы, начиная от 250 миллионов рублей. И, как правило, в большинстве случаев просто-напросто отказываются продавать данные бизнесы меньше, чем за 300 миллионов рублей. Я думаю, словить такой бизнес за 92 миллиона, учитывая нынешнюю экономику даже на нашем 08 сервере, это просто какая-то сказочная цена. Честно говоря, не знаю, почему так сложилось. Слабо верится в то, что у нас сейчас на 08 сервере практически не осталось людей, у которых имеются такие огромные суммы. Но, возможно, конкретно в тот момент, во время слета данных бизнесов, этих людей просто не было в сети. Поэтому они не смогли составить должную конкуренцию. Ну а казино так вообще улетело за 96 миллионов рублей. Даже немного странно, что казино ушло чуть дороже той же покраски, ведь финка там на 200 тысяч рублей меньше. Вообще такие бизнесы, как казино, покрасочная шинка, это бизнесы, которые относятся к категории самых топовых бизнесов на проекте, самых топовых бизнесов на серверах. Ведь самая высокая финка у нас как раз-таки существует только у покраски и у шинки, равняется она полтора миллионам рублей. Ниже уже идет только у нас казино, в котором финка как раз-таки миллион триста тысяч в день. И это реально самые крупные, самые востребованные бизнеса на проекте соответственные цены на данные бизнесы в плане покупки продажи колоссально высоки но оба бизнеса у нас ушли меньше чем за 100 миллионов рублей я поздравляю игроков с удачной поимкой данных бизнеса в частности я поздравляю Дамира, заместителя моей семьи человека которого я знаю уже довольно давно человека с которым мы играем практически с самого открытия 08 сервера и я сам лично прекрасно знаю как этот человек мечтал о таком бизнесе как казино еще с самого открытия и довольно долго практически целый год шел к приобретению данного бизнеса и наконец-таки у него это получилось вообще честно говоря мне очень понравился данный слет обоих бизнесов ведь на данных слетах присутствовало огромное количество людей было так много людей что фпс просто-напросто проседал в этих местах на момент слета проявлялись какие-то лаги баги и порой просто-напросто даже пропадал чат И больше всего что меня удивило то что за время всего данного слета ни у одного из этих бизнесов абсолютно не было никакого дема все люди Люди соблюдали абсолютно все правила слета общались между собой я сам лично с удовольствием пообщался как в основном чате так и в голосовом со своими подписчиками мы понаделали огромное количество скринов со всеми желающими многие передали свои приветы в youtube кстати тебе огромный привет от таких людей как Олежа и виталик эти люди на протяжении всего слета настыдно просили меня передать привет чего я собственно говоря не мог упустить да и вообще от многих людей 08 сервера огромный привет тебе огромный привет всей барвихи рп мне безумно нравится аудитория и атмосфера на наших серверах на нашем проекте сегодня я с гордостью могу сказать что у нас наверное одна из самых лучших самых адекватных аудиторий как на нашем сервере так и на всем проекте барвих rp абсолютно как и везде конечно же есть свои неприятные люди но у нас их крайне мало в основном это довольно взрослая адекватная и позитивная в свою меру аудитория и лично мне самому безумно приятно как просто проводить время на данном проекте так и снимать для тебя все больше и больше новых интересных роликов спасибо тебе за поддержку спасибо тебе за то что ты заглянул на мой канал ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео нравится такой подход то обязательно ставь лайк подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео пока Дамир его а, на да, он, а он, а не я. Почему? Он, а не да я. а я. секунд осталось. Давайте. Можем поздравить с Дамира. Все, Дамира я разденю. Дамира разденю. Дамир, все, ну, он а а деньги. Ну, Дамир, Пять, четыре, Как надо было, мало денег для счастья. Поздравляю! Топ, топ, дешево. За столько ка забираю. Пацан! Ты не забыл? Я Видео пишется, когда я люблю если видео пишется, привет этому, Виталию Воронкову, Алексею Девилу, и Бату, кому еще. Блин, если он реально да, передаст привет Он передаст. Ждем, вот. От мистера я, видео. Будем ждать. Да, и ждем мяса.